Переходим к следующему шагу. На данный момент у нас есть что? У нас есть сайт, который посещает люди из поисковых систем, с других сайтов. У нас есть магнит для подписчиков, который позволяет нам собирать контактные данные людей. И у нас уже есть база подписчиков, которые оставили нам эти свои контактные данные. База тех людей, которые уже на шаг ближе, чем все остальные к тому результату, который вы когда-то добились, да, они уже на шаг ближе, они те люди, которым посчастливилось сэкономить свое время, сэкономить свои деньги, и они быстрее добьются результата, который когда-то добились вы, чем вот эти люди, которые еще о вас не знают. То есть здесь вот у вас должна быть философия именно такая, что люди, которых вы... Собираете, которые подписываются на ваши материалы, они счастливчики, они добьются результата быстрее, чем все остальные, которые будут методом тыка, методом там самостоятельного изучения все это достигать, и 90% из них никогда не достигнут. Все, на этом этапе мы уже с этими людьми общаемся, и следующая часть – это уже начинаем работать над нашим платным курсом. И первым делом я вам советую собрать обратную связь. Что такое обратная связь? Эти люди, которые будут постоянно заходить на ваш сайт, во-первых, будут оставлять комментарии на вашем сайте. В комментариях очень часто бывают какие-то вопросы, которые вы либо не раскрыли еще в своих статьях, либо вопрос такие глобальные, которые ну, требуют там, больших усилий, которые можно включить именно как раз раздел только курса, который вы не можете просто так выложить. Второй момент – это обратная связь, которая будет поступать в виде писем на ваш e-mail ящик. Если у вас вот здесь на сайте, вы обязательно должны разместить пункт «Контакты», чтобы с вами можно было связаться, и люди обязательно будут вам писать письма. Вот как показывает мой опыт, 5-10 писем в день вы будете получать стабильно, даже если у вас посещаемость не очень большая. У меня сейчас, допустим, приходит около 100 писем в день. Понятно, что сейчас у меня уже есть помощники, мне помогают с этим все разбираться. Я отвечаю лишь там на самые важные письма. Вот. Но на первых порах, естественно, все это нужно делать самому. И вы уже смотрите, какие вопросы вам чаще всего задают через e-mail. Если вы прикрутите к своему сайту еще форум, что было бы очень неплохо, то смотрите также, что у вас происходит на форуме, какие темы люди обсуждают, какие вопросы больше всего задают. И вот из этих компонентов, из тех вопросов, там, моментов, которые вы соберете от людей, это будет очень полезно в плане формирования структуры вашего будущего курса. Вы, конечно, могли бы просто на основе только лишь своего опыта сделать план, что туда должно войти. Но на самом деле я вам могу совершенно точно сказать, курс будет продаваться гораздо лучше, если вы туда включите еще все те вопросы, ответы на те вопросы, которые у вас люди задают в ваших комментариях, в ваших письмах, на форуме и так далее. Здесь уже начинаем просто формировать структуру будущего курса. Что-то берем из головы, вот эту всю структуру, последовательность, а там какие-то бонусы, допустим, какие-то дополнительные разделы, которые вы, может быть, раньше не планировали. Вы уже формируете, исходя из полученной информации от вашей аудитории. Вот, смысл этого шага именно в том, чтобы сформировать план вашего будущего курса. На этом здесь все. В следующем уроке уже поговорим, что с этим планом делать.